Здравствуйте, дорогие друзья! У меня сегодня потрясающий гость на канале Зайцев, Руслан Валерьевич. Это гениальнейший хирург у нас в России, так что кому нужно что отрезать, пришить, ушить, это вот, пожалуйста, обращайтесь. Особенно спортсмены, наша боль, это наши колени, наши плечи. И, соответственно, человек профессионально, ежедневно, вдумайтесь в это, ежедневно занимается только этим. Соответственно, все регалии о враче, сайт, соответственно, я оставлю внизу в комментариях, обязательно посмотрите. Я думаю, что, да, можно подписаться на какие-то соцсети, какую-то информацию, получить полезные советы там в каких-нибудь клиниках, да, у вас, наверное, тоже дублируют все эти вещи, снимают. А мы сегодня поговорим вот о чем. Скажите мне, пожалуйста, бинты. Вот бинты в пауэрлифтинге, мы их очень, и в бодибилдинге тоже, мы их очень туго затягиваем. Мы их, соответственно, в них вынуждены не только выступать и тренироваться. Ваши мысли по этому поводу, нужно это, не нужно и так далее. Ну, доброе дня, во-первых. Я действительно с Григорьевичем в гости заехал с большим удовольствием. Мы давно общаемся вот и друг друга в этом плане в спортивном спортивных наших медицинских увлечениях уважаем вот что касаемо а, бинтов или еще чего-то что используется в, в процессе получения достижений то вот это и есть ключевой ключевой момент когда как ни странно спортивные ортопеды на самом деле почти против спорта То есть это вот эта грань между физкультурой и спортом угу. потому что как только мы хотим чего-то достигнуть сверх чего-то достигнуть мы действительно идем на не физиологические на рисковые, скажем так, мероприятия. Каждое из этих мероприятий содержит под собой риски. Это как поехать в тумане в машине, на машине. Это, это может и вполне неплохо закончиться. А может быть именно из-за него ты значит, значит, где-то себя подведешь. Поэтому что такое бинты для нас? Надо понимать, что вы по отношению к мышцам меняете свойства рычага, который в мышцах развивается. Значит, Молекулы мышцы хотят сокращаться на определенном интервале. Вы этот интервал начинаете ограничивать. А сила будет передаваться иначе. Рычаг будет действительно усиливаться. Мышечное волокно готово это выдерживать ваш или нет? Окей, оно готово это выдержать один-два раза. Сколько еще будет выдерживать эти мышечные волокна? Но надо знать ради интереса, знаете, ребята, что у нас количество мышечных волокон в мышцах является постоянным и ограниченным. Это генетика. И увеличение объема мускулатуры – это не нарастание новых мышц. Это в основном это увеличение самих, как мы говорим, миофибрил. Соответственно, если какое-то количество миофибрил погибло, оно никогда больше не, не сможет восстановиться, конечно. Ну и второе, и поэтому здесь, здесь создаются риски хронической травмы, которые потом, знаете, как это, как это в народе говорят, последняя капля. Надорвалось, надорвалось, надорвалось. Или, как мы это самое говорим, есть такой перекон, переход, закон о переходе количества в качество. Верно? Одна-две миофибрилы, это, конечно, еще ерунда. У нас колоссальный защитный ресурс есть в теле человека. Но когда их становится все больше и больше, то потом возникает уже и фиброз мышцы, и укорочение мышцы. И она уже теперь на такую длину не дает значит, сделать значит, амплитуду и так далее. Поэтому это, это однозначные риски. Ну, а второй момент. Вы должны понимать, что вы меняете свой стереотип какое-то движение за счет этих значит, дополнительных перетяжек. И как вы будете дальше потом в повседневной жизни, когда, ну и в каких-то других мероприятиях. Мы говорим, что у человека таким образом формируется паттерн движения, то есть такая привычка движения. А как, как вы будете в других обстоятельствах значит, с нравом, или будет обязательно конфликт этих привычек. Mm -hmm. Поэтому это опять может приводить к, как приводить к хронической травматизации. Сменяется нейромышечная моторика, посредством ежедневных, Конечно. мелких, но ежедневных микротрав, может быть, да. которые я так присел, так чуть понял поднял покрышу да. какую-нибудь. Ну, вот, создаю. Такой уточняющий еще один вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот когда мы да, вот у нас идет бинт по окружности конечности. Когда мы создали же ну, давление этим бинтом, есть какое-то влияние негативное, позитивное на сам сустав и на, или на связки. Вот если все-таки вернуться больше к костной теме. Насколько значимо изменился рычаг, только так можно на это, на это вопрос ответить. Если рычаг менялся значимо, туда, да, об этом может так сработать. Я думаю, что в большинстве случаев это будет незначимое изменение рычага. Угу. И в основном это будет проблема связана с мышечным волокномом, как не со связкой, ни с уставом. Угу. Пока такое ощущение. Вот. Но это все зависит от того, насколько в итоге поменялся рычаг. Изменение mm -hmm. рычага, значит, на каких-то суставных поверхностях будет возникать другой тип давления друг на друга суставных поверхностей. Ведь главное, что суставы нам нужны, если так глобально подумать, для чего человеку суставы. Суставы нужны как раз для рычагов. Mm -hmm. Потому что в теории можно было бы жить и с прямыми ногами, mm -hmm. и с прямыми руками. Как бы. mm -hmm. вот. И дело не в комфорте. Вот природа вряд ли исходит только из этого термина, как бы, из этих задач. А для того, чтобы у нас переключались рычаги. Поэтому меняем рычаг. Меняем нагрузку на суставные поверхности, меняем нагрузку на связки. Опять mm -hmm. хроническая травматизация. Mm -hmm. Ну, мы можем воспринимать да, изменение вот этого термина рычага, не только воспринимать, так скажем, вот... Э Берцовую кость и бедренную кость, а мы воспринимаем все рычаги. Да, когда они говорим широко, Конечно. я имею в виду, наклон в спины, у лектеров просто очень часто нас учат приседать вертикально угу. везде, но когда приседают лектеры, идет очень сильный, особенно у девочек, очень сильный фактический кивок и завал корпуса вперед. Вперед, То есть, да. да. То есть, мы вот рассматриваем, чтобы зрителю было понятно. Конечно, вот, так, вот такие вещи. То есть, когда люди жертвуют правильностью выполнения. Вот, правильностью, соответственно, всех выполнений. Тело меняется, все. Я вам ради интереса такую историю расскажу, что одна из первых попыток повлиять с помощью, вот мы там сейчас говорим, там есть специальная ортопедическая обувь, стельки, работают они, угу. они не работают. Значит, одна из первых попыток исправления, искривления позвоночника, изменения осанки с помощью обуви была зарегистрирована в город Китая. Угу. Значит, ну, может, что-то еще и раньше происходило, я про такое не знаю, я вот про это точно слышал. Значит, там а, придумали, а, значит, чтобы они ходили по, по, по горам, но ну, у них под различные, под различные деформации спины, или там изменения осанки, по-разному подпиливалась подошва mm -hmm. обуви. И создавалась обувь настолько неудобной, что ходить можно было только прямо. Mm -hmm. да. И так вот подростки росли в этом монастыре mm -hmm. несколько лет, и оттуда вынуждены были уходить уже только с прямой mm -hmm. спиной. И вот у них эпизодически подпиливалась там в том или ином месте обувь. То есть я к чему? Что а, даже изменения на подошве, с, там, конфигурация подошвы, совершенно точно будет влиять на конфигурацию тела. Ну, вот, раз уж мы об этом заговорили, скажите, всегда ли полезно подъем? Опять же, мы используем штангетки в пауэлифтинге, всегда ли полезен? Вот увеличение каблука, подъема это же индивидуальный вопрос. Или можно вот, закинуть, если я себе каблук пять сантиметров? Десяти хорошо, чем выше, тем лучше никогда не дашь нормального такого ответа на самом деле, потому что потому что все микроповреждения, они, во-первых, копятся, потом давайте изучать, сколько человек пьет, не пьет, вода, не вода, какой у него гормональный статус, какой у него заложен ресурс на это все как бы на ну, так не, невозможно угадать. То есть, не то, есть, то, то есть это не штангетки, я в другом. То есть это не панацея. То есть зарядить себе высокий каблук и сказать, я теперь буду безопасность О, это точно никогда, и, никогда и намотаю не намотаю себе бинты. Конечно. Ну хорошо, окей. Ты изменил каблук, ты поменял себе бинты. Таз под каким наклоном стоит? Крестец под каким наклоном стоит? Убедер андер версия, ретроверсия, норма версия и так далее. То есть мы огромный монетный столб, в котором mm -hmm. ну, все вот эти взаимоотношения возможно изучить. И да, действительно, какие-то там находки ну, люди нашли вот для себя там то то сделал, то это но ну, так так нет у полной предсказуемости. Вот. Поэтому люди потом и делятся. Те, у кого, у кого там же еще существует такой термин, как самоадаптация. Как бы, у кого вот генетически она высокая, вот мы про них и знаем, потом говорим, ну надо же, вот странно, там врачи говорят, а я там знаю такого вот спортсмена, он до 50 лет там продолжает выступать. Генетика хорошая, самоадаптация высокая. Вот. А мы врачи все время работаем с теми, у которых самоадаптации личной нет. Дело не в том, что это невозможно, это возможно у отдельных людей, но генетика mm -hmm. дана. Кто-то хорошо поет, кто-то хорошо самоадаптируется. Мы работаем с теми, у кого это не сложилось. Супер. Ну, спасибо вам огромное. Спасибо, соответственно, за то, что побыли в гостях на моем канале. Мы, как обычно, желаем вам здоровья. Здоровья, конечно. Но все эти достижения, они того зачастую не стоят. Вот. Поэтому берегите себя. Вот, следите за собой, за водой следите, за всем остальным следите. Да. И главное, правильно подбирайте себе режим тренировок и правила выполнения каждого упражнения, потому что человек, как правило, себя а, перегружает и повреждает себя от перегрузок, не потому что разгружает вагоны или в вашем случае штанги таскает или еще что-то, а потому что он неправильно это делает. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте нам вопросы внизу. Всего доброго.